добрый вечер всем всем добрый вечер с вами снова юрий пузыревский и у нас начинается наш традиционный прямой эфир посвященный нейролингвистическому программированию техникам саморазвития психологии и всего что с этим связано дайте мне обратную связь как меня видно и как меня слышно и мы начнем долгожданный прямой эфир сегодня у нас интересная тема которая называется тройная спираль милтона эриксона сегодня я буду рассказывать вам о том как сделать хорошее внушение с помощью как сделать хорошее внушение с помощью метафор помощью метафор с помощью рассказов историй и тому подобное даже можно использовать анекдоты случаи из жизни добрый вечер добрый вечер слышно все вижу огонь супер yes, я рад вас всех видеть надеюсь вы меня тоже сегодня Будем общаться на тему эриксоновского гипноза и внушений. Интересная тема. Хорошо. Давайте пару минут подождем. Опоздунов. Сегодня будет такой лайтовый прямой эфир. Я сегодня буду мало задавать вам вопросов. Буду рассказывать какие-то истории и я думаю что в последующем вы этот эфир сможете использовать как некую релаксацию потому что сегодня будет много транса хорошо вижу что вы видите и вижу что вы слышите ну, давайте начинать кто хотел прийти тот пришел кто не хотел тот не пришел привет из бобруйска светлана вы из бобруйска оказывается еще интересней как говорится вы наша землячка напишите кстати кто из какого города интересно посмотреть где вы находитесь я нахожусь в городе Героя минске И сегодня будет стрим посвященный тройной спирали милтона эриксона транс это супер Да, транс это супер транс напоминаю что это особое состояние сознания когда все из молдовы супер транс это особое состояние когда внимание человека во внутрь краснодар питер ура ура ура ура супер какая у нас интернациональная сегодня команда ну что я рад вас всех видеть рад вас всех приветствовать знакомы ли вы уже с состоянием транса хотя наверное это с моей стороны будет не самый грамотный вопрос потому что с этим состоянием Многие люди знакомы, и многие люди находятся очень часто в трансе, хотя сами того не подозревают. Например, когда вы едете в поезде и о чем-то думаете, мечтаете, просто смотрите вдаль. Когда вы смотрите на огонь, смотрите на воду, знаете, такое состояние некой мечтательности. Транс можно легко откалибровать у вашего собеседника, и вы наверняка видели такой взгляд как будто человек смотрит на вас но одновременно он как будто бы не здесь как будто он смотрит сквозь вас взгляд расфокусированный человек в этот момент как правило мало подвижен так называемая каталипсия тела да то есть человек может даже, находиться в не самой удобной для себя позе, но он этого не замечает, потому что он погружен в это особое состояние. Для чего нам это состояние дано природой? На самом деле это состояние очень важное. Такое же важное, как состояние сна, такое же важное, как состояние бодрствования. Есть еще третье состояние который называется транс и в течение суток мы очень часто погружаемся в транс разные данные есть ученых исследователей которые наблюдают за всеми проводят исследования в этой области ну считается что как минимум каждый человек где-то раз в полтора часа погружается ну, во время бодрствования естественно погружается в транс для чего он это делает он это делает для того чтобы во первых отдохнуть перезагрузиться и переструктурировать информацию и как говорит говорил говорю говорит мир милтона эрикса к сожалению уже с нами нет но он говорил говорят психологи живут очень долго как и фрейд как и многие другие юнг адлер Милтон Эриксон в том числе, также его книга называется «Мой голос останется с вами» и будет продолжать звучать, сопровождать вас. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Так вот, для чего нам это надо? Нам это нужно для того, чтобы переструктурировать информацию и где-то в какой-то момент даже, может быть, и расслабиться, и релаксануть. Вообще способов применения транса очень много, и в состоянии транса есть такие полезные полезные функции, когда, допустим, мы можем внушить человеку амнезию, да, то есть человек может что-то забыть. Что еще может быть? Ну, трансовые феномены то же самое мы можем э, человеку вну внушить анестезию до да? эстрадные гипнотизеры они очень любят этот прием когда там человека погружают в транс и ему там иголкой протыкают руку и он ничего не чувствует а еще потом ничего и не помнит ну это все лирика это знаете такое лирическое отступление Тема гипноза и транса на самом деле очень такая глубокая, обширная, объемная. Вот. А сегодня мы как раз таки пообщаемся на тему одного из способов, как Милтон Эриксон наводил трансовое состояние. Конечно, он использовал множество-множество разных способов. И один из способов это тройная спила, спираль Милтона Эриксона. А, ну, естественно, я вам сегодня расскажу эту структуру и даже где-то, может быть, ее продемонстрирую, потому что все-таки само название, оно подразумевает, что сегодня мы будем крутить тройные спирали. Само название подразумевает то, что сегодня будет, будет много интересных вещей. Хорошо для начала расскажу немного про милтона эриксона ну на самом деле про него много ходит очень разных историй легенд что-то является правдой что-то является может быть где-то искаженной правдой потому что ну лично я с ним не был знаком да. А те люди которые у него обучались его заставали конечно они уже рассказывают эти истории о нем как из своей карты реальности, и я больше чем уверен, с какими-то, возможно, искажениями. Но, тем не менее, эти истории все равно, они интересны, они увлекательные И то, с чего я хочу начать знакомство с этим автором, с этим великим врачом, психотерапевтом, то, что он был и является, истинно считается, основателем, основ... создателем эриксоновского гипноза, собственно, в его честь и название, да. Но считается, что это второе поколение гипноза, и оно является недирективным. Недирективным, что это значит? Это значит, что гипнотизер не делает своему клиенту, пациенту, если это врач-психотерапевт, не делает прямых внушений, а делает внушение как бы косвенное, и у человека складывается впечатление, в большей степени складывается впечатление, что у него есть выбор и что он сам принимает решение. Вот. Кстати, касаемо внушений, если вы кому-то что-то внушаете, сразу можете свою корону опустить и положить куда-нибудь подальше потому что когда вы делаете кому-то внушение и это внушение человек принял или его бессознательное приняло его внушение ваше внушение то mm -hmm. человек будет воспринимать это внушение эту внушающую команду как собственное решение то есть, если вы думаете, что вы можете кого-то, кем-то управлять с помощью гипноза, отчасти это возможно, отчасти, но все равно человек будет считать, даже если вы ему что-то внушаете, он все равно будет считать, что это его собственные решения. И властвовать таким образом вам... На ни над кем к сожалению или к счастью не удастся я вижу у нас новые участники присоединяются всем добрый вечер друзья кто еще не поздоровался всем всем всем добрый добрый вечер очень рад вас видеть сегодня на этом стриме сегодня стрим такой неактивный расслабленный плавающий и я продолжаю рассказывать вам про милтона эриксона конечно я буду рассказывать то те случаи которые запомнились особенно мне Потому что Милтон Эриксон, ну, во-первых, для начала, да, это известный, известный врач, психотерапевт, гипнолог, который, который много чего добился в своей жизни, но его путь, на самом деле, был не самым простым и не самым гладким. Дело в том, что Милтон Эриксон в детстве заболел полиомиелитом. Есть такая болезнь. Сейчас от нее уже существуют вакцины, но когда Милтон Эриксон был маленьким, вакцины не существовало. Вакцины не существовало, и суть этой болезни в том, что ну, парализовывает все тело. И как раз таки, по-моему, ему было около 17 лет в тот момент жизни, когда это с ним все приключилось. Он уже был весь парализован. То есть он был лежачим больным так сказать и ни одна мышца его тела она не работала она не работала и единственное что у него работала это глаза то есть он мог только моргать глазами и двигать зрачками и конечно же его пытались спасать его пытались лечить у него была многодетная семья и когда он лежал прикованной кровати, пришел доктор и он стал говорить его матери матери милтона эриксона что ну как бы он не жилец что он не жилец и милтон эриксон это слышал и как говорят опять же по рассказам по его собственным рассказам он возмутился он очень сильно возмутился ну, то есть, был не согласен с тем, что его доктор сказал, что вот еще немного, и он умрет. Вот. Жил он на ферме. По-моему, четверо детей в его семье было. Ну, то есть, братья, сестры. Но это не столь важно. На самом деле, важно то, что как раз в тот момент, когда он лежал в прикованной кровати, было его мать родила его сестренку. То есть рядом с ним была маленькая девочка. Была маленькая девочка. И самое интересное, что... Когда этот доктор сказал матери вот эти вот фразы, Милтон Эриксон возмутился, и когда доктор ушел, он стал, он решил, что он заставит своих родителей, но так как у него в доступе были только глаза, зрачки глаз, что он постарается объяснить своим родителям, что он хочет, чтобы его кровать, его койку, где он лежал прикованный от болезни, он сможет объяснить движениями глаз, чтобы они ее передвинули к окошку, чтобы он мог видеть улицу, видеть небо, видеть то, что происходит на улице. И он начал делать множество попыток. Мать, естественно, заметила, что он пытается глазами что-то объяснить. И у него это, в принципе, достаточно хорошо получилось. И в итоге его кровать передвинули к окошку. И если рассказывать дальше, то почему сейчас Эриксоновский гипноз достаточно такая популярная форма гипноза и популярная... Форма психотерапии здесь нужно отдать должное основателям НЛП Джону Гриндеру и Ричарду Бендлеру. Почему? Потому что Джон Гриндер и Ричард Бендлер, они же чем занимались? Они моделировали, то есть они наблюдали за людьми, у которых что-то хорошо получалось, и пытались разобраться как они это делают, эти люди, которых они моделировали. И потом уже из этого они выстраивали стратегии, в том числе там и мета-модели языка, и Милтон-модели языка, и многое другое. А Милтону Эриксону, ну, они были современниками, Гриндер с Бендлером помоложе, Милтон Эриксон, конечно, уже был преклонного возраста, когда они моделировали вот его навыки. навыки. И Самое интересное, что есть очень много рассказов про Милтона Эриксона. Есть хорошая книга, она там у меня сзади стоит, называется «Мой голос останется с вами». И очень рекомендую, если вы хотите э, заниматься эриксоновским гипнозом или в принципе научиться рассказывать истории и внушать, то рекомендую эту книгу почитать. Почему? Потому что у книги очень много эффектов. Ее можно читать прям как «Сказки на ночь» просто по одной главе перед сном там разные есть рассказы из терапевтической практики милтона эриксона и там описан один такой интересный случай когда милтон эриксон уже был достаточно взрослым и когда он уже обучал студентов преподавал в каком-то медицинском колледже был один парень который был инвалидом я не помню сейчас деталей он то ли храм прихрамывал то ли ну, что-то было у него повреждено и он ни с кем не общался и милтон эриксон он вообще был мастером на всякие приколы и он подговорил всех студентов которые учились в его группе перед занятиями в здании был лифт В здании был ирина вы переслушаете э, этот прямой эфир и Посмотрите, не переживайте. Каждый раз я не буду повторять. Книга называется «Мой голос останется с вами». Так вот, продолжая историю о том, в чем был случай, когда Милтон Эриксон преподавал уже студентам, был парень, который, скажем так, был несколько замкнут в себе, несоциализированный, так сказать. Милтон Эриксон любил устраивать всякие всевозможные приколы, и он подговорил студентов, чтобы часть группы осталась внизу, на первом этаже в холле, где есть лифт, а занятия должны были проходить там то ли на четвертом, то ли на пятом этаже. И он подговорил студентов, чтобы двое или трое студентов заблокировали наверху на пятом этаже двери лифта, и чтобы когда придет этот студент, чтобы стояла толпа людей, толпа студентов возле лифта и ждали лифта, а лифт все не приезжал и не приезжал. И в тот момент как раз появился Милтон Эриксон, увидел, что этот парень стоит возле лифта, а я напомню, что он был несколько с особенностями, да, он не мог свободно, активно передвигаться, а так как у Милтона Эриксона тоже после полиумиелита у него была, ну, то есть он тоже считался инвалидом, у него там плохо работала рука одна. Но суть не в этом. Суть в том, что он подошел к этому парню, э, сделал вдох такой большой и сказал «Ну слушай, дорогой, пошли со мной пешком по лестнице, ведь лифт это для здоровых, пускай они все стоят». И этот парень вместе с Милтоном Эриксоном начал подниматься э, медленно, но уверенно начал подниматься, и вот они поднялись до пятого этажа, а Милтон Эриксон подговорил уже студентов, что когда они начнут приближаться, чтобы те отпустили лифт. Ну и таким образом они приближались, студенты отпустили лифт, вся группа смогла там потихоньку добраться. И пока Милтон Эриксон поднимался с ним на лифте, конечно, он с ним общался, пытался его разговорить, и ему удалось войти в рапорт, как мы это в НЛП называем, договориться. и понять что дал внушил по большому счету этому парню инвалиду что он не одинок что милтон эриксон тоже такой и после вот этого вот его подъема пешком по лестнице это была подстроена вся история этот парень хорошо социализировался и начал общаться со всеми остальными так вот возвращаясь к той истории про гриндера и бендлера основатели нлп Милтон Эриксон, он очень был юмористичный парень, юмористичный парень, и он их подкалывал. Когда они его моделировали, он говорил им, что то, что вы видите, это не совсем то, что я делаю. И он даже их называл, специально коверкал их фамилии. Говорил Грюндер и Бундлер, там, ну и всяким образом пытался их подколоть. Ну, наверное, для того, чтобы они лучше старались и, и лучше заслуживали уважения. Потому что Милтон Эриксон, он был такой мастер на провокации, мастер на внушения и всевозможные приколы. Так вот, возвращаясь к той истории с полиумиэлитом, когда ему все-таки удалось глазами уговорить своих родителей передвинуть, его койку к окошку и если помните я рассказывал что у него как раз была маленькая сестра он начал как бы себя исцелять самовнушениями то есть единственный доступный инструмент который у него был это были глаза которые работали и его по большому счету мысли сознание и подсознание да то есть он лечил себя самовнушениями от полиумиэлита и он внушал напряжение мышц, и в какой-то момент у него начало это получаться. В какой-то момент у него стало получаться делать какие-то микродвижения. И вот как раз-таки его маленькая сестренка, которая росла на его глазах, и он уже несколько начал себя лучше чувствовать, то есть у него уже начали немного-немного двигаться мышцы тела. И что он делал? Он по большому счету у своей сестренки маленькой учился, учился заново ходить, учился заново вставать, делать шаги, потому что ну, ему приходилось этому всему заново обучаться. И его маленькая сестра, которая тоже училась ходить, была для него таким хорошим примером, потому что мама часто оставляла ее в его комнате, и так как человек парализованный, у него очень много ну наверное времени потому что ну, нету такого бешеного темпа и скорее он э, так как у человека из рабочих инструментов условно говоря только есть глаза и наблюдение, он замечал очень тонкие изменения очень тонкие изменения и как раз таки его сестренка помогла ему по большому счету стать на ноги ну что Мои дорогие, вот сейчас я вам рассказал про Милтона Эриксона, используя тройную спираль Милтона Эриксона. И, наверное, многие даже не заметили, сколько раз погрузились в трансовое состояние во время моего повествования как себя чувствуете, как настроение, как, как состояние. И сейчас будем разбираться э, с тем, что же на самом деле прямо сейчас происходило. Потому что на самом деле в тройную спираль Милтона Эриксона можно закрутить э, любое повествование. Единственное, что нужно знать, это нужно знать структуру. Нужно знать структуру. И я сейчас познакомлю вас с этой структурой. Сейчас я открою слайд. И почему очень важно сделать это сейчас, сейчас расскажу. А важно это сделать сейчас вот почему. Потому что, как правило, как правило, так, вот у меня презентация на всю голову. Презентация на всю голову. Ну давайте я пока с вами только звуком пообщаюсь, вы не будете меня видеть. Сейчас я вам рассказал один большой рассказ про Милтона Эриксона но в чем здесь был смысл э, своего рассказа отлично супер я приперлась отлично о супер здорово хорошо смысл здесь очень простой вот есть у нас целый длинный рассказ и я вам его рассказывал про милтона эриксона э, если вы заметили а может быть вы потом пересмотрите в записи то рассказ был состоял из трех составных частей первая история была рас, рассказом про то как милтон эриксон выздоравливал так, то как он боролся со своей болезнью это была первая история вторая история была про гриндера и бендлера про основатели нлп про то чем они занимались и третья история это была история про случай описанный в книге мой голос останется с вами где милтон эриксон помог социализироваться его студенту это была третья история но эти истории они были выстроены определенным образом то есть первую историю я рассказал не до конца Первую историю я рассказал не до конца, а рассказывал ее на 70%. Потом был небольшой переход. Я даже не помню, как я его сделал, потому что я сам находился в, в легком трансе. И я вам напоминаю, если вы хотите на кого-то навести транс, то вам самим необходимо находиться в трансе. Иначе транса у другого человека не возникнет. То есть это как бы управляемый процесс. И... Потом я сделал мостик, сказал, о, кстати, вот Гриндерс бендлером, когда его моделировали, э и начал рассказывать о том, как Гриндерс бендлером занимались вот этим вот моделированием и, и так далее. А потом я незаметно перешел к третьей истории, которая уже была про студента, и я третью историю рассказал полностью на 100%, то есть абсолютно полностью. И эта история как раз таки являлась внушением если говорим мы про тройную спираль милтона эриксона здесь внушением как раз таки является вот эта история то есть вся метафора является внушением то есть человек делает определенные для себя аналогии и выводы самостоятельно да какие сделали вы выводы из третьей истории я не знаю но я уверен что вы сделали как минимум позитивные до да, выводы о том И что было дальше <смех> дальше было я каким-то образом уже не помню каким перешел обратно ко второй истории начал рассказывать что милтон эриксон э -э, гриндера с бендлером подкалывал и рассказывал им что они не совсем знают что э -э, как он делает кстати он написал им благодарности есть такая книга которая называется гипнотические паттерны милтона эриксона и он в предисловии к этой книге написал что Гриндерс с бендлером проделали очень большую работу и благодаря их работе благодаря их вкладу сейчас люди могут и врачи кто обучается гипнозу могут пользоваться моими паттернами потому что ну я сейчас конечно недословно пересказываю потому что многие вещи я даже сам не мог объяснить как я это делаю вот такой гриндер с бендлером сделали большой вклад и потом я дорассказал про гриндера с бендлером и уже в завершении я еще дорассказал хвостик первой истории которая была про болезнь полиумеелитом и как он обучал всей сестры и таким образом я выстроил тройную спираль Милтона Эриксона, рассказывая о нем же, но соединив три истории, опять же, о нем определенным образом. И что происходит, дорогие друзья? Происходит вот какая вещь. Как правило, как правило вот эта история, которая находится здесь, которая находится на вершине, условно говоря, она, во-первых, забывается. Я больше чем уверен, что завтра, вот, пройдут сутки там или день ночь вы можете про эту историю даже не вспомнить можете про нее даже не вспомнить но ваше бессознательное сделала уже определенные выводы и скорее всего это будет что-то позитивное если вот сейчас мы не шли так по горячим следам и я вам не пояснял что к чему то большинство из слушающих или смотрящих нас сейчас в прямом эфире вот эту историю третью основную, которая и является одновременно и метафорой, и внушением. Ее обычно забывают. Но она очень хорошо работает и действует. Поэтому так. Что нужно знать здесь еще? Здесь еще нужно знать, что не все сразу. Не все сразу. И на самом деле, мои дорогие, вот навык рассказывать истории по тройной спирали милтона эриксона это на самом деле навык его нужно сознательно тренировать и возможно с первого раза это не не получится прям вот так легко как это сделал к примеру я но если вы будете прилагать к этому усилия то обязательно после тренировки у вас получится обычно когда на курсе нлп я обучаю этой технологии Многие люди говорят, ой, да у меня не получится, я не смогу, там, и так далее, и тому подобное. Но могу вам сказать так, что если вы попробуете несколько раз, то обязательно получится. На курсе NLP практик получается интересно. Там такое упражнение, я, я даю как бы задание, чтобы люди продумали, чтобы на самом деле нужно эти истории продумывать. Если говорить сейчас конкретно обо мне, то очень часто я уже это делаю почти бессознательно, то есть закручиваю эти тройные спирали. Если вы частый гость моих прямых эфиров, вы, наверное, замечаете за мной такой паттерн, что я начинаю о чем-то рассказывать, потом резко переключаюсь, начинаю рассказывать о чем-то другом, потом опять резко переключаюсь, потом опять начинаю о первом рассказывать. Это как раз-таки я встраиваю тройную спираль Милтона Эриксона. Почему? Потому что на самом деле она помогает, помогает в усвоении информации и через истории, через рассказы, через метафоры нам обучаться намного легче. Я хочу, чтобы вы на это обратили тоже внимание, если вы кого-то чему-то обучаете либо что-то преподаете то <coughs> очень здорово если вы это будете практиковать иногда моя супруга любимая у которой будет завтра день рождения тоже встраивает мне что-то через тройную спираль милтона эриксона но это называется научил на свою голову тоже из последних случаев я помню что-то она мне начала рассказывать как у нее прошел день потом еще что начал рассказывать потом начала рассказывать какую-то историю про отдых про море там еще что-то про прогулки какие-то и потом закрыла закрыла закрыла эту историю и потом оказалось что я совершенно бессознательно ей сказал слушая а пошли погуляем а потом, когда мы гуляли, она мне рассказала, говорит, «Слушай, я на тебе тренировала сейчас тройную спираль Милтона Эриксона, и я хотела тебе встроить, что там, гулять вместе – это полезно». Ну вот, таким образом это сработало. Таким образом это сработало, и очень здорово, что у нас есть такой инструмент, и мы понимаем эту методику. Тройные спирали Милтона Эриксона можно выстраивать в тексте. Ну, если почитаете, допустим, там толстого или достоевского то, ну конечно я не думаю что они прям сознательно выстраивали но иногда вот эту нить тройной спирали можно найти и в этих рассказах что тоже нехорошо и неплохо но именно поэтому отчасти именно поэтому отчасти эти рассказы так увлекают то же самое, ну, вспомните знаменитый сериал, да и вообще не только он, был такой сериал Санта-Барбара, там, и так далее, и так далее. Там, какой еще был, там, не помню, разные, там, Кармелиты какие-то были сериалы. Я помню, у меня бабушка с дедушкой были глубоко подсажены на, на эти все истории. Смотрите, там ведь тоже используется этот момент. То есть там рассказывается какой-то, раскручивается какой-то сюжет. И, как правило, там идет 2-3 параллельных сюжета. И потом, на чем серия заканчивается? Серия заканчивается на самом интересном месте. Как раз таки, если возвратиться обратно, очень крутой инструмент стоит поучиться. Да, он очень крутой, но, к сожалению, он не мгновенный. Он не мгновенный. И вот если говорить про все наши сериалы здесь что работает когда история не завершена у человека активизируется сознательно или бессознательно ощущение того что будет некое продолжение и его внимание как бы сюда включено то же самое вот и делают в сериалах на самом интересном месте обрывают как раз таки серию для того чтобы аудитория для того чтобы зрители подключались и переходили дальше вот такая вот ситуация с тройной спиралью милтона эриксона ну что я могу еще сказать по поводу того где используется этот инструмент обратите внимание очень многие политики используют этот инструмент причем достаточно ловко они начинают, не обязательно, они рассказывают прям метафоры, метафоры. Ну, то есть любой историей вы можете... Какие истории вы можете сюда включить? Вы можете историю о себе, историю о ком-то. Вы можете включить там любое повествование, которое вы где-то прочитали. Вы можете сюда включить даже любой анекдот. Да, то есть... Самое главное, чтобы у вас в голове было три неких завершенных, условно говоря, рассказа, и чтобы вы их могли выстроить в эту структуру. Как тренировать? Тренировать очень просто. Ну, обычно лично я лично я набрасываю просто какую-то схему. Вот у меня есть в голове три истории. Я просто там себе три пометочки делаю: вот одна, вторая, третья. К этому нужно готовиться. Смотрите еще, друзья. спикеры и TED. Если вы смотрели выступление TEDx, то вы, наверное, обратите внимание, что они... там немножко другая структура, но очень похожа на тройную спираль Милтона Эриксона. То есть они ведут эту сквозную нить, они рассказывают одну историю, рассказывают вторую историю, рассказывают третью историю, а потом возвращаются обратно к первой. То есть я очень часто, вы посмотрите, даже последние 5 минут любого вот этого выступления они же в среднем там 17-18 минут, то они очень часто там говорят эту фразу. Ну и, конечно же, давайте вернемся к тому, с чего я начинал там. И, или давайте вернемся к той истории, с которой я начинал свое повествование, свой рассказ. Таким образом, они закрывают тройную спираль Милтона Эриксона, по большому счету. И таким образом... Они заставляют как бы наше бессознательное быть вовлеченными и заставляют нас дослушивать до конца. Что еще могу сказать очень важное. Сейчас опять включу презентацию. Смотрите, можно рассказывать истории на 70% и потом не спускаться, то есть не рассказать одну историю на сто и не закрывать все остальные истории. Но что будет э, тогда происходить? Тут, конечно, все зависит от вашей цели и зависит от вашей задачи, потому что если вы просто начнете открывать, открывать, открывать, вы же можете открыть там и пять историй, чуть-чуть не до рассказать до конца. Но таким образом вы человека, как бы внимание человека, привязываете к себе. То есть Скорее всего, если вы не закроете вот эту тройную спираль, если вы что-то не дорасскажете и не доведете до некого логического завершения, то этот человек будет очень много думать, если не о вас, то о том же «а что же было дальше?». Причем это может происходить очень сознательно, а может не сознательно. Ну, смотрите, если у вас стоит цель кого-то к себе там привязать, ну, даже не то, чтобы привязать кого-то, а привязать к себе чье-то внимание, я вот так вот выражусь, то можете пользоваться, не закрывать. Ну, опять же, я рекомендую все-таки закрывать, тогда... Эээ... Смотрите, вот когда вы не, зав... не завершаете не завершайте вот эти истории, то как такового внушения у вас не получается сделать. А когда закрываете, то та история, которая оказывается в самом верху, на самом деле она является такой хорошей метафорой и хорошим внушением. Причем это внушение очень мощное, и оно не сразу человеком осознается, а может не осознаваться вообще, но оно действенно, оно работает. Хорошо. А, какая история должна быть по счету, чтобы она запомнилась на бессознательном уровне? Еще раз для тех, кто в танке или в БТР. Показываю. У вас есть три истории. Первая, вторая, третья. Первую вы рассказываете на 70%. Вот она. Первую вы рассказали на 70%, потом перешли ко второй, рассказали на 70%, а третью рассказываете полностью. Когда вы третью рассказали историю полностью, перех... заканчиваете вторую, и потом, после того, как вы закончили вторую, заканчиваете первую историю, и все у вас будет хорошо, и все у вас обязательно получится. Хорошо, ну давайте я вам расскажу еще одну Хорошую историю, тоже еще одну тройную спираль Милтона Эриксона, чтобы это у вас встроилось, запомнилось. И сейчас, когда вы уже знаете технологию, вы сейчас будете внимательно следить за тем, как проходит мое повествование. Обещаю, что внушение, которое будет сделано в качестве метафоры, в качестве метафоры, оно будет очень позитивное и очень хорошо повлияет на вашу самооценку. Это точно даю гарантию. Поэтому можете устроиться поудобнее, расслабиться, сесть как вам хочется и просто послушать эту историю. Можете сейчас в чате ничего не писать, а потом, когда э, я вам скажу, мы еще обсудим, и на этом будем завершать наш стрим. Окей? Ну, я думаю, что окей. Точно окей. Хорошо, мои дорогие. <смех> в одной деревне жил маленький мальчик. Жил маленький мальчик, жил как все. Жил как все, ходил в школу, он учился многому, любил рисовать, любил фантазировать, ходил со взрослыми, помогал им по хозяйству. <смех> И в один прекрасный момент в один прекрасный момент э, ночью ему приснился сон и в этом сне он увидел море а до этого он море никогда не видел и до этого он даже и не знал что такое море и почему так происходило потому что э, в его деревне не было моря и даже где-то вблизи его деревни не было моря и он даже просто не знал, что это такое. И он начал делиться своими, своим сном со взрослыми, с другими детьми. И он рассказывал, что он видел бескрайнюю воду. Видел бескрайнюю воду, и потом он решил, что он найдет эту воду. Он очень захотел увидеть море. Но никто в его деревне не знал, что такое море, и не мог ему ничего посоветовать. И вот он рос. Вот он рос и взрослел. И когда ему было уже лет 17 или может 18, он решил, что он отправится в этот путь для того, чтобы найти море. Потому что эта мысль, она ему свербила вот целыми днями. Она ему больше не снилась, но он очень много... Этот сон был очень яркий. Он, он, этот сон очень ему запомнился. И тогда он решил отправиться в путь, хотя... Те, кто находились в его деревне, его родители, его братья и сестры сказали, да ладно, брось ты, во-первых, ты его не найдешь, а во-вторых, вряд ли оно существует, живи обычной жизнью, будь такой, как все, и просто продолжай наслаждаться, и будет классно, и будет классно, и все будет нормально. Но он не хотел с этим мириться, и собрал узелок, и отправился в путь. Отправился в путь, он шел долго, периодически он собирал ягоды, грибы, там, питался, кормился. И вот он пришел на развилку, на развилку, в которой было множество дорог. На развилку, в которой было множество дорог. И он решил пойти по прямой дороге, потому что она ему показалась самой короткой. И вот он пошел по этой прямой дороге, шел-шел-шел, долго шел. И он наткнулся на деревню. Он наткнулся на деревню, в которой все люди были счастливые. Все люди были довольны, счастливы, жизнерадостны. И тогда он решил на какое-то время остановиться в этой деревне, для того, чтобы перевести дух, для того, чтобы пополнить свой узелок продовольствия. И когда он был в этой деревне, около недели, может, он отдыхал в этой деревне, Ему снова приснился сон, ему снова приснился сон про море, он увидел его, и начал рассказывать жителям деревни, ну, кто-то крутил у виска, кто-то просто смеялся, кто-то не понимал вообще, о чем он рассказывает, но жители этой деревни уговорили его, уговорили его, чтобы он остался. Остался жить в этой деревне, потому что они ему сказали, «Слушай, ну у нас все живут счастливо, работы хватает, еды хватает, что тебе еще надо, все хорошо, живи с нами, ты умный, трудоспособный, можешь делать здесь все, что хочешь, и будет классно». И знаете, он как-то поддался, он как-то поддался на эти уговоры и решил, что останется жить в этой деревне. И он прожил в этой деревне около года. И вот опять приснился сон. Опять приснился сон, и он увидел море. И тогда он понял, что все-таки он не готов остаться здесь и двинется дальше в путь. И тогда он вернулся. Тогда он вернулся на тот же самый перекресток, на ту же самую развилку, где было множество дорог. И уже решил повернуть направо. Уже решил повернуть направо. Повернул направо, опять шел долго. Какое-то время собирал ягоды грибы кушал продукты из своего узелка и тут он попал в город он увидел большой шумный город он увидел множество людей и он решил что в принципе какое-то время можно остаться в этом городе и он остался он остался в этом городе он начал учиться Учился, очень хорошо учился, он начал работать, у него появились друзья, он очень много времени проводил со своими друзьями, он занялся каким-то полезным ремеслом, и прошло даже несколько лет. И тут опять приснился ему этот сон, и он увидел море. И когда он увидел море в этом сне, он понял, что хочет искать дальше море, потому что он хочет его увидеть. И он поделился этим со своими друзьями. Кто-то воспринимал это спокойно, кто-то просто крутил у виска. Ну, в большинстве своем люди говорили, да оставайся, у тебя же все хорошо, ты классный, у тебя все получается, что ты хочешь. Зачем тебе еще что-то? Но он не согласился с этим и покинул этот город. Он вернулся опять на тот же самый перекресток, на ту же самую развилку, и в этот раз он уже решил пойти влево он пошел влево какое-то время он шел шел шел и вдруг он видит э, хорошую такую красивую избу красивую избу и возле этой избы и сейчас вы можете подумать что там будет какая-нибудь баба яга нет баба яги там не было и красивая женщина э, уже не совсем молодая но очень красивая э, вешает белье и он с ней разговорился, она ему рассказала свою историю, что ну, у нее был муж, когда-то давно он ушел на войну, с войны не вернулся, погиб. И эта женщина ему сказала, слушай, а давай жить вместе, давай жить вместе, у нас с тобой, ты хороший парень, я классная девчонка, у нас с тобой получится хорошая семья. И он остался. Он остался, и он жил с этой женщиной, и долгое время ему не снилось море он даже уже позабыл про море но э -э у него родились дети и даже дети уже стали подрастать у него было большое хорошее хозяйство и знаете э сейчас я хочу рассказать вот еще другую историю она тоже связана с одной семейной парой М жила была семейная пара у которой не было детей у этой пары действительно просто не было детей но ну, знаете такое иногда бывает и они уже только не делали лечились у разных врачей пробовали разные способы но дети, детей завести не получалось и тогда в какой-то момент времени они уже э, свыклись с мыслью что возможно у них уже и не будет детей и знаете как обычно бывает э, когда семейная пара не может завести детей ну вот для того чтобы скомпенсировать потому что ну хочется вот это родительское свое тепло любовь кому-то отдавать они решили э, завести собаку они завели собаку это была овчарка взяли щенка они его любили воспитывали дрессировали кормили ухаживали и овчарка какое-то время год или может даже немного больше уже выросла в такую серьезную взрослую собаку и как обычно бывает в семейных парах которые не могут завести детей как говорится когда отпускаешь ситуацию когда отпускаешь ситуацию случилось так что женщина забеременела случилось так что женщина забеременела и родила ребенка но эта овчарка, она тоже была как член семьи. И она росла в этой семье. И, и все, в принципе, было хорошо. Все, в принципе, было хорошо до какого-то момента времени. До какого-то момента времени. Потому что однажды э -э, мужчина пришел домой и увидел, э -э, что в комнате... В детской комнате, где стояла колыбелька, все разорвано, все в крови, и сидит овчарка, и вся измазанная в крови, и он не слышит своего ребенка, этот мужчина. Тогда мужчина, недолго думая, взял эту овчарку, вывел ее за дом, и, и застрелил ее. Потому что он подумал, что овчарка преревновала ребенка, ну, то есть к ребенку, и таким образом решила как бы избавиться от конкурента. И сейчас я вам расскажу еще одну историю, очень важную, которая подведет вообще вас к очень серьезному такому осознанию. Жили были два друга. И один из них решил жениться. Ну, знаете, бывает такое, мужчины иногда решаются на это, решаются жениться. И э, в той местности, где они жили, было принято выкупать невест. То есть, когда мужчина идет свататься, он должен родителям невесты дать э, какой то э, этот самый, дать какое-то вознаграждение, да, выкуп. И, соответственно невесты они тоже имели свою цену невесты которые так себе были они э, стоили там 3-4 коровы э, самые лучшие невесты стоили 10 коров и вот этот парень рассказал своему другу что решил жениться и рассказал про эту девушку на которой он решил жениться и в этот момент его друг сказал слушай но она же, ну, как бы так себе. Зачем тебе на ней жениться? Найди себе получше женщину». Он сказал, «Да нет, я хочу на этой женщине жениться». Ну и тогда друг ушел в плавание, а второй друг остался, который решил жениться, и он пошел свататься к отцу. Он пошел свататься к отцу, приходит с десятью коровами к отцу и говорит, «Слушай, батя, я хочу на твоей дочери жениться» вот тебе 10 коров ну его отец такой сказал ну ты молодец у тебя хороший вкус ты, у, ты сделал хороший выбор забирай мою старшую дочь но в этот момент этот парень сказал "Говорит нет ты не понял я хочу жениться на твоей младшей дочери тогда отец на него посмотрел и сказал слушай ну моя младшая дочь она вообще так себе она вообще так себе и она не стоит 10 коров. И он говорит, что я не могу у тебя взять 10 коров за эту дочь. Если бы ты женился на старшей, то я бы взял 10 коров, потому что она действительно того стоит. Ну тогда этот парень сказал, вы знаете, я хочу отдать вам 10 коров именно за младшую дочь, потому что я хочу на ней жениться. И он отдал эти 10 коров и женился на этой женщине. Прошло много лет, и... Тот друг, который уходил в плавание, решил зайти в знакомую гавань. Он возвратился и решил проведать, как же его друг, который когда-то решил жениться. И когда он шел по берегу, ему навстречу шла очень-очень красивая женщина. Прям неземной красоты. И он спросил у этой женщины, где там мой друг, которого зовут так-то так-то. И эта женщина ему указала, куда пройти, показала, рассказала, как пройти. И когда этот друг встретил своего приятеля, пришел к нему в дом и начал расспрашивать, как дела, он увидел, что он живет в хорошем доме, и вокруг него очень много детей, и все в принципе хорошо, и ну, он начал рассказывать, рассказывать что все классно. И в какой-то момент э, входит эта прекрасная женщина, которую он встретил на пляже, на берегу. «А где твоя жена?» – спросил друг. Он говорит, «Ну вот моя жена». Он говорит, «Ты что, развивался с той, старой некра... с той молодой некрасивой девушкой, за которую даже отец не хотел брать 10 коров?» Он говорит, «Нет, это она». И тогда этот парень удивился. Этот уже мужчина удивился и спросил, а как она могла превратиться в такую прекрасную женщину? И тогда этот парень сказал, слушай, а ты пойди у нее спроси. Он тогда постеснялся, конечно, подошел к ней, спросил, вы меня, конечно, извините за мою бестактность, но я вас помню не самый лучшей не самой благоухающей не самой красивой женщиной как так получилось что вы стали такая прекрасная она тогда ему просто ответила знаешь однажды я поняла что я стою 10 коров и вот возвращаясь к истории о том как мужчина вывел э, своего овчара с ружьем и застрелил его Думая, что эта овчарка съела или разорвала его ребенка. В какой-то момент он услышал детский плач. Услышал детский плач своего сына. Сначала он подумал, что это бред, галлюцинация. А потом он э, вбежал в дом. Он вбежал в эту детскую комнату, которая была вся в крови. И увидел в кровати своего сына, целого и невредимого. Но увидел во всей комнате, что были разбросаны куски змеи. И тогда-то он понял, что на самом деле его овчарка не разорвала его ребенка, а наоборот спасла его жизнь. Но, к сожалению, ничего изменить уже не смог. А возвращаясь к той истории о том мальчике который искал море а, в очередной раз когда уже его дети были взрослые и, и он жил в принципе полноценной счастливой жизнью и уже был близок к старости даже уже был пожилым человеком ему снова приснилось море и тогда он снова решил что он пойдет искать море он оставил свою семью дети уже были достаточно взрослые Жена отнеслась с неким пониманием. И вот он опять вернулся на ту развилку, он опять вернулся на ту развилку, где он сворачивал в разные стороны и ходил прямо, Решил, что пойдет теперь еще одним путем. И он шел долго. И в какой-то момент перед ним нарисовалась гора. В какой-то момент перед ним нарисовалась гора. И он решил, что он будет взбираться на эту гору. И он несколько суток взбирался на эту гору и силы его уже начинали покидать и он понимал что в принципе наверное его жизнь уже заканчивается что вот уже подходит э, тот срок когда он может что-то делать потому что он уже был достаточно старым и вот когда он поднялся на эту гору он посмотрел вдаль и увидел тот перекресток, ту развилку с теми разными дорогами. Немного правее он увидел ту деревню, в которой все счастливы. Посередине он увидел город, в котором он какое-то время жил. Несколько левее он увидел деревенский дом и его семью. А когда приподнял голову несколько выше, он увидел, что за всем этим расстилалось огромное нескончаемое море. И тогда он сделал один вывод, что все дороги, по которым он ходил, они вели к морю. Но ни по одной из дорог он так до конца и не дошел. Вот такая длинная, интересная, огромная история. Тройная спираль Милтона Эриксона в исполнении Юрия Пузыревского. Можете уже возвращаться из транса, если вы там побывали. Хотя я уверен, что вы побывали там и неоднократно. И можете написать что-нибудь сейчас в чате, чтобы мы обсудили, если у вас есть вопросы. А если у вас вопросов нету возвращайтесь к этому эфиру периодически для того, чтобы послушать эти истории, для того, чтобы порелаксовать, для того, чтобы насладиться, возможно, возможно где-то что-то переосознать, для того, чтобы понять, каким образом были связаны эти истории. И если вы обратили внимание, то когда я рассказывал последнюю вот эту вот длинную историю, вот эту метафору, там не было прямо каких-то жестких связок, но ну, они были. И средняя история, средняя история как раз-таки основное внушение то было каким. Вот напишите в чате, мне даже интересно, чтобы вы написали. Или е... так, Ольга пишет, или я это откуда-то знаю, или я экстрасенс. Но я почему-то подумала, что там именно змея была. Наверное, я сталкивалась в прошлом с этой историей, не помню от первого бомбит второй не верит повторяющимся с нам нет целеустремленности всю жизнь не мог осуществить такое легкое реальное желание ну, видите ольга это сейчас кажется легким реальным желанием а какие-то другие времена и вот знаете на самом деле если вы рассказываете истории если вы рассказываете метафоры если вы хотите чтобы они лучше работали вам ни в коем случае не стоит их пояснять. Вот метафора, она, кстати, можно сделать отдельный стрим по метафорам трансформационным. Метафора, она работает лучше, или, точнее, я скажу по-другому, метафора вообще не будет работать, если вы ее объясняете. Когда вы объясняете мораль всей басни такова, там и так далее и тому подобное, то вот эта метафора не будет иметь такого вот прям воздействия. То есть так как мы сейчас находимся в учебной среде да то есть я обучаю посредством вот этого прямого эфира то здесь конечно это допустимо по-другому никак иначе суть не поймешь а если делать э, в реальной жизни то конечно нету прям можете себе не знаю рот за, зашить и сказать что вот не надо не надо никогда объяснять суть метафоры каждый человек метафору поймет так как он хочет ее понять а, поэтому давайте вы сейчас напишите какое было основное внушение в последней истории ну, в длинном последнем рассказе который состоял из трех историй и мы на этом будем завершать наш прямой эфир вы светлана пишет браво я глубоко убежден, спасибо вам большое, что каждый из здесь присутствующих и тех, кто будет смотреть записи, совершенно спокойно может сделать э, то же самое, а может быть еще даже лучше. К сожалению, я опоздал на эфир, буду слушать записи хорошо слушайте в записи очень здорово мораль морали здесь никакой не было здесь основной посыл и внушение что цените себя ведь то как вы цените себя вы таким образом и выглядите в этом мире как вы относитесь к себе так к вам относятся и окружающие люди я умею сочинять сц отлично ольга вы умница супер большое спасибо Всем, кто сегодня присутствовал, если вопросов особых нету, то давайте на этой веселой ноте с этими хорошими позитивными внушениями отправимся сегодня уже отдыхать. Кстати, друзья, есть у меня такое намерение, позитивная такая цель, делать все-таки стримы по средам. Старт либо в 20 часов, либо в 19.30. Даже я уже на сегодняшний день готов сделать в своем расписании таким образом, чтобы начинать либо в 20, либо в 19.30. Дайте мне обратную связь, как для вас. Как для вас удобнее, потому что мне, конечно, интересно, чтобы было больше зрителей было больше людей здравствуйте впервые на вашем эфире и будут слушать в записи люблю басни метафоры супер какой будет следующий эфир дорогие друзья кто у нас первый раз у нас прямые эфиры на моем канале юрий пузыревский нлп тренер который называется проходят по средам вечером. Раньше они проходили в 9 часов вечера, но сейчас я хочу несколько сместить время и делать стримы либо в 8 начала, либо в даже 7.30. Дайте мне обратную связь. Сделайте, пожалуйста, про метафоры. Очень интересно. Хорошо. Следующий стрим будет либо про метафоры, либо у нас будет прямой эфир. У нас там одна девушка писала в чате о том, что э, хочет как модель для демонстрации. Там интересная ситуация про деньги. Мы завтра с ней будем созваниваться, обсуждать. Если я пойму и она поймет, что она готова в прямом эфире это проработать, скорее всего, будет модель SCORE э, из NLP. SCORE, SCORE. Модель SCORE разберем. Поэтому, да, в 20 я поняла, цени себя отлично. Цени себя, Светлана, цените. Отлично. В 20.00, я думаю, тоже. 20.00 очень Анна Козырь. Новые новые люди, новые зрители у нас появляются. Это очень приятно, друзья. Это очень здорово. Хорошо. Следующий стрим, значит, будет в 20 часов. Ну или в 20.05. Тут плюс-минус 5 минут. Я буду смотреть от своего расписания. Лиса Алиса, где-то я вас уже видел. Очень здорово. Хорошо. Скорее всего, либо мы сделаем стрим про метафоры, как их правильно составлять, чтобы они имели такое терапевтическое воздействие на наших близких и людей, и вообще на тех людей, с кем мы общаемся. Или будет модель SCORE, модель личностных изменений, тоже интересная тема, как по методике. Ну, по большому счету это методика коучинга, где вы найдете еще очень много вопросов, запросов э, и решения своих жизненных задач. Ну вот две таких темы, как будут. Я в восторге от вас. Первый раз на эфире Наталья э, Евти Мы в восторге от вас. Э, подпишитесь на канал и добавьтесь в наш телеграм-чат. Ссылка на телеграм-чат будет в первом комментарии под этим стримом. Там у нас идут активные обсуждения стримов э, и не только. Поэтому спасибо за позитив. 19.30 было бы супер. Юрий, давайте скор. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, если скор не будет в следующую среду, то скор будет через среду. Так или иначе, мы скор сделаем обязательно. Недавно присоединилась, была пару раз на эфирах. Пересмотрю записи. Благодарю вас. Большое спасибо. Очень приятно читать эти позитивные. Комментарии. Ну что, мои дорогие, вся контентная часть на сегодня уже закончилась. Спасибо Милтону Эриксону, который был сегодня с нами. Спасибо вам за то, что вы были увлечены, вовлечены и слушали эти истории. С вами был Юрий Пузыревский и до следующей среды. Если смотрите эту трансляцию в записи, обязательно напишите в комментариях, что у вас получилось и какое впечатление вы получили от этого эфира. Пока-пока.